Народ, я тут буду переименовывать свой канал, поэтому, чтобы случайно не потеряться, я вас об этом предупреждаю. Теперь этот канал будет как общая площадка. Кстати, вы уже могли заметить, что в некоторых видео нет моего участия, ну... Вернее, оно есть, я сводил и монтировал видео, но озвучивал не я, а человек из моей команды Voice Next Door. А? И вот, теперь этот канал будет посвящен чисто озвучкам, где не будет только мой голос. И я также остаюсь главой этого канала, только уже буду трудиться вместе со своей командой, а все видео будут считаться не только от меня, как единственного автора, а от такого небольшого сообщества людей, включая меня. Свой собственный канал я буду создавать с нуля и продвигать как единственный автор, где будет совершенно другой формат видео, но об этом немного позже. В общем, не теряемся.